Да, конечно, время занимает. Даже эти 10-15 минут, их надо найти э, в таком большом графике в своем. Э, разные бывают ситуации, то не вовремя гости приехали, то какие-то проблемы возникли у детей. Но вступив в клуб и начав заниматься, э, да, я заметила такой момент. Раньше, когда наступал какой-то аврал на работе, э, перегрузка, и ты понимаешь, что ты ничего не успеваешь, просто возникала паника и хотелось вообще все бросить, куда-то убежать от этого всего. Вот сейчас вот эта ситуация изменилась. Просто понимаешь, что что-то можно сделать завтра. Как-то планируешь так, что ну, получается какими-то кусочками. Понимаешь, что времени катастрофически не хватает, но все равно ты прям чувствуешь, что ты им управляешь.